В общем, всем привет, с вами Макс Риск. Мы продолжаем э, ларикопить на 1000 кубков на другом аккаунте. А этот аккаунт я разыграю среди вас. А, кто хочет э, аккаунт, то перед началом ролика мы знаем, что сделать. Подписаться на канал, поставить лайк. Кто-то сделал, мы, конечно, молодцы. Там еще есть репост. Сохрани плейлистик, Можете создать плейлистик Макс Риск. Вот прикольно. Так, с этой сумочкой у вас выпадает баг. Ну по большому счету бак такой себе соперник так что там? Да все что ну что ж давайте-ка посмотрим что он способны кстати заходите в плейлистик там тоже ж есть некоторые плейлисты Вон видите, закрытым то да, все же нам так, то так, так, так. кстати не даже тут не видно как будто меня так уж не лагая до да? вот я убью да? Так, так, так. тихо-тихо блин блин, подожди чувак нужно отдохнуть тихо-тихо знаете нужно фпс с изменить, а точно нож по фикси немножко обычный нело, кое-что да. тихо-тихо угу. можно тут э, FPS отнять или для студию может быть поднимать а да, все норм значит понятно но хочет значит этот так понятно никому не даешь да? У меня нет, здесь уйди Но они реально сильные. Тихо, тихо, тихо. Не привык к этому. Так, вот все то нормально. Да, это, конечно, не стрим, но было бы прикольно записать стрим. Так, мы держимся, мы уже собрали один кубок. <laughs> это хорошо. Так, прячемся мои отстань ну позже блин ну подписка от а, дизлайка хочешь блин тяжело будет Но мы реально вырубли тут все золотое я в шоке тут все золотое что такое прям э, красный то погорит как будто мало хп мы все золотые кстати золотая пушка золотой лук золотое копье так смотрим ну, все чувак подпишись подпишись на канал поставь лайк и тут будут тебя гайды ну да типа того гайд блин реально лагает так там я нашел так за вот так ждем ждем не что тимнуться начинает что же делать Вот золотая пушка поэтому пойдет туда вот. конечно как же без этого абаг такой чу за приколы прикольно он лук брать и потом стрелять так, давай еще раз. Так, все. Так, топ-4. Нам нужно хп. -шка. Отлично. О, она заснайпил. Бам, бам бам вот такой давай топ-1 ну ты 6 убийств ну не знаю ну как то мне скил поднялся но что -то упал на минус один скил ну и ладно в общем смотрите аккаунт прям горячий да смотрим он да прям сейчас я хочу изменить кое-что давайте настройки Давайте среднем включим. Так, кпс может 30 поставить. все А кое-что десятку. В общем, должно не лагать. Если опять то не знаю. Напиши в комментариях, как сделать так, чтобы игра не лагала. Если хочешь, чтобы я записал, то я запишу, почему нет. Только жду вашего ответа. Кстати, игра не лагает. <соцентричь> вот способ первый. <соцентричь> Отлично. Но есть второй еще способ. Ну-ка, он рабочий на да, ПК. На телефоне он не рабочий. Вот подсказочка. Там охранники тут золото лук. Так, так, так. ты, яж, точно. Яш, хамбон, точно. Так, тихо тихо Я люблю дробовик. Всех бомбам раскушу, да. Тихо. Так, регенерация. Круто было. Круто. Так, уже плюсы. Три кука уже вижу. Да, зачем на стрелочке ставить? Это на телефоне можно поставить. А теперь уже не нужно ставить. Почему так? Потому что у меня тут уже все есть. Так, тихо. Ну, ну ладно. ладно. Угу. Тихо-тихо-тихо. реально немец какой-то немец Блин. на попал он такой как так потом а я на, на на на на он такой что за приколы стой чувак за да снайпе дай есть так вот Блин. он реально силен Еще. отступаю так регенерацию включаю так тут уже ориг все хоп хоп хоп включаю везде только можно а еще регенерацию нужно включить ну косой честно снова говорю Он реально селян <соснайпичен> да, его нужно заснайпить есть два щуку два есть один на один столкновением так где-то он нужен здесь так я его нашел Тихо. Нет. Чем больше мне времени, тем лучше Лучше. Так, тихо. Так, попал, черт. Блин, найди. Попал, блин. бород Блин. Так, а ну, тихо. Блин, блин, блин. А, -а, -а. да смеялся, да? Топ-1. Он такой, как так? Фух, это было, конечно, реально жестко. Ну, как те аккаунт? один один один, один. топ один. как будто я 4 какой-то. Показываю свой скилл, значит, да? А, думаю, знаю, что делать. Лайк подписка и твой аккаунт вот он прям передо мной такой прокачанный блин а он хорошо куда парни билет можно скин купить еще для него но у меня скин как-то уже не интересует уже что ж на 400 кубку погнали давайте тихо тихо тихо тихо блин ну лед не живет же лед став лайк если ты тоже играешь зубу и тоже не выслит. Вот. Тут тоже лук обычный мы поэтому не можем подобрать. Тут копье обычно, поэтому тоже не можем его подобрать. Тейнкот. У него седьмая сила, капец. Да, охранник уже. Можно я убью его? Жалко, что у меня нет трубочки, она была бы прикольная. Да, в воде мне бы не атаковали. А вот Рокодил бы атаковал. Кстати, там будет скоро обновление, 2.0, там будет очень много персонажей, говорили. Карта обновления, но на этой карте одна вроде бы. Где несколько, вот не знаю, скорее всего, одна карта. Все-таки, не могут они строить. Ну, мы играли в игру, мы можем строить. Почему бы нам не дадут еще шанс построить на Да, отстань. Все, отступаем. Так, там нам еще один. иди уйти так смотрю карту а кстати пиши в комментариях тебе нравится эта музыка э -э -э, звук игры звук э -э -э, микрофона еще так тут конечно плохо тут засадом пошли сюда так никого ну будем начать здесь дефоться вот так уже плюс низ кубка кубков тут конечно нужно идти в бой они просто так боятся так все мне раскрытно можно идти в бой не бояться и это шанс на победу лайк like, фак для некоторых хрома блин блин блин блин блин всех расстреляли отстань ай-яй ай, ай. иди отсюда отписка дизлайк нет нет нет почему я стрельни внимание лучше поубивайте друг дружку сначала Куди выдипажи косы, да? Лично косо. Все, Не трогать. Тут я убивать себя люблю очень сильно. Так. тихо. топ-1. <laughs> я что, топ-3 занял? <laughs> У него 8 убийств. до да? офигенно Топ-2. Топ-2 даже лучше, чем топ-1. Крутяк. Хоть топ-2. Так, в общем, уже 400 кубков, так отказаться. На. 400 кубков. А, как вам такое? Вот это скилл. Видите, снова лагает. Возможно, что-то тут не так, а ну-ка. Рафика. Возможно, низкость. А, точно, кстати, на. Так, а, как вам такое? Вот это качество. В общем, извиняйте, я его не включу. Это что, реально качество? Или это что, другое? О, никогда такого не видел. Извините, что я такого. Его не показывал. Так. Ну, прокачать можно. Все такое синее. Ну, Пошлите. Ну да, это просто шок вот это да яркая карта раньше она не была ярко как будто что-то отключил кстати можно тут стоять да? А, да тут остров маленький так прячемся яркость красно помню так. так у него золотое оружие а говорят всем когда кот и золотое оружие то она дает. отстань отстань ага, мне не не забуду все-все тигр отстань тоже. Так, что у тебя лучше? Бомбочку, не? я буду тут снайпить кого-то. За снайпли. Чем будет? А, уйди, дизлайк, отписка. <laughs> Почему Джейгер? Джейки, да? минус два вот это поворот ну давайте еще раз он там не на значит сижу все-таки двигаются что-таки страшные тоже тоже могут двигаться вот мы тут ух ты это прям хорошо как левочка такой вот прям разный цвет какой-то так мы не скрыли ну что хочешь аня расстрелять вот это конечно быстрый так скажем Лисица <толк> лучше я уду с этой толпы, потому что их слишком много. А, а я, я толпу не люблю, да. Ставь лайки, если ты тоже не любишь такую уж толпу. Так, пожалуй, дихана. Такой разворачивайся, так ч за пом и вырублен. два. Отлично, щит. О, хорошо поднялась щит. Мне нравится, что добавили чит, только вот всегда я... пока что игра лагуча. Вот если разработчики изменят, то будет получше уже. Говорят, что зума скоро победит Брау Старс. Хм. Ну все уже говорят, что Брау Старс не такой типа того обижают и так же сама Зумма тоже обижает В общем тут реально копить, как я так вижу, очень много кубка, поэтому еще пять минут. Так. Не за снайпером а, я... так я пушку буду снайпить. почему потому что он большой я не знаю что там -то. лагает ну ладно вступай а, хочет выйти меня на что интернет лагает реально <с doit> слева от вас интернет так карта я угу. лук у меня есть лук золотой опасный макс а кстати риск он смотрит забрать ну зря рискуешь ну, ну все рисковала. Что издеваться надо? Это а? нечестно. А ну иди сюда. Сейчас мы проучим. Рисянку. Ну, а кто тербос? А кто тербос? <laughs> Я в шоке, друзья. Сколько тут подарков? Эти хилочки. Юза -то только юза, -то, да, значит. Еще издеваться надо, праздник какой-то сегодня. <laughs> Раз, два, три, четыре. Ага, уже хилочка. Это щит, точнее Пока хилочки. 4 хилки там. У меня тут еще две. Шесть хилок. Или это ошибка? Ну ладно. Так отстань. Отстань. пушка большая. Это очень хорошо. Так я знаю, что он там. Карта сужается. блин. Попал. Ладно. спрячемся Так, по афкашам. Потом бам делаем. Не вырубаем Капец. О, бочка, бочка. М -м -м, ясно. Сейчас с тобой ясно. Кролик. Находи, кролик. Ты это уже в тюрьме. Там можешь войти, кстати, да. Он может войти. Или он сюда, или туда пойдет. Так. А вон он кролика мы тут? <смех> Он такой, что за... А я бам, тут 8 убийств. Опа, новый рекорд. Мы, конечно, не били десятку, но восьмерку мы бьем очень даже хорошо. Так, уже конец ролика. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. И ваш аккаунт прям передо мной. Жду ответа. О, пособираю, почему нет. Так, пособираю. И потом включу запись. Так, убить. 12 охранников. Но это, конечно, было везением. Так, зума. Та уже поставил оценку. В общем, даже ссылочку скинула вам в описании. Можете ставить оценку, можете там скачивать. В общем, все сделано. Но они мне не дали ä, приватный сервер. Я, конечно, запишу видеоролик по этой теме. Может, ну, было интересно вам. Да, что мне записывать. Всем удачи, всем пока.